всем привет дорогие подписчики с вами канал CryptoGain. сегодня хочу вам показать э, платформу а, проекта о котором мы говорили видео выше Easy Not Coin. я рассказывал про ихнюю платформу но к сожалению смог ее показать в принципе там было кое что недоработано вот сейчас они сделали ее мы сейчас можем то есть ее обозревать я по вам просто пройдусь покажу вам потому что ребята попросили что видео получается не полное, да, чтобы, ну, ссылки мало, я думаю, все же и правда стоит показать, не стал э, там дописывать, да, убирать, просто сделал маленький ролик, чтобы ознакомились. Ну, в принципе, э, саму механику, как пользоваться, здесь все очень просто, я, к сожалению, не смогу все показать, потому что у меня нету сейчас активной ноды, я сейчас не буду здесь подключать, лично мне, лично мне не нужно, да, это... это ну, для вас у него будет полезно. У меня есть здесь сейчас, да, видим 20 монеток. Я, как могу их использовать, опять же, взять ноду, там, подключить и так далее. Цена у нас, я как говорил, один день 25 центов стоит, да, чтобы подключить ноду и автоматически, а у нас на этом, в этом приложении это будет все работать. То есть вам ничего не нужно. Я уже, видео выше по их проект, все есть, я уже все это обозревал, все показывал. Вы, кто пропустил, можете зайти, посмотреть, послушать. Я все показывал, рассказывал, как что и для чего этот проект у нас да, создан. Что мы видим в самом вообще приложении? То есть видим сколько у нас нос включено. Это сейчас не обязательно. Мы можем положить на баланс их монетки. Тоже, наверное, сейчас не актуально. Здесь идут бонусы. Это идет управление именно сами нодами. Насколько ставить и так далее. То есть вы сразу оплачиваете по времени и так далее. Ну, я думаю, все очень просто. Да, вообще, приложение, в принципе, вся платформа очень легкая в использовании. Я думаю, вы разберетесь. Здесь вы смотрите свои ноды, да, которые у вас есть. Можете создать, то есть добавить. Пожалуйста. Не забывайте, что у них в будущем в разработке будет и шарт нода. То есть и плюс будет, ну, уже сейчас есть э, э, майнинг, э, но тоже в демо -версии. Не знаю, сейчас актуально вам это, нет мы ну, сейчас именно в общем ее смотрим что она он из себя представляет мы кстати здесь очень удобно вы просто можете ее юзать не обязательно могут запускать просто смотреть у нас да, статистику не каждую монету да там например какие то монеты у них топовые то есть первые места видно они взяли плюс у них есть голосование скорее всего отсюда выбираются монеты да то есть любую монету к примеру, их не выбираем NК да нажимаем и смотрим у нас автоматически Подвязывается отсюда, подгружается. Мастер-нода онлайн, скорее всего, информация. Смотрим состояние вообще у нас монеты, да, как она идет, там, падает, э, растет. И смотрим всю информацию. То есть ROI, цену, монеты, цену самой ноды, сколько она стоит в монетах и так далее. То есть изменение ее для майнеров, там, время блока и так далее. То есть награды. Очень круто. Также я опять же повторюсь. Вы выбираете. Здесь можете, опять же, здесь сразу информация, все линки на соцсети, можете сразу же связаться. То есть, выбрали монету, посмотрели, да, понравилось, пожалуйста, зашли, связались с администрацией, там, любые вопросы задали и так далее. Ну, как по мне, очень классно. Здесь идет мониторинг, но ну, опять же, вот, я о чем говорю, что, э, то есть, мы можем подвязать оповещание у нас идет по почте, по смс и на телефон. Очень удобно, вот, у нас стоимость 25 центов в день один, то есть у вас мастер-нода работает, мало ли что там произошло, вы всегда можете отследить, даже будь-то вы в дороге, у вас телефон всегда под рукой, или смс вам приходит любых изменений да, о статусе активной вашей ноды. Очень интересно. И здесь идет факью, да, то есть там, все вопросы, вопрос-ответ, зайдете, посмотрите, ссылочка, естественно, будет аккаунт, разделы не будут заходить, там все мои данные, это не столь актуально, и здесь у нас идут монеты, да, то есть голосование идет, то есть 27 голосов уже вот за 100, коин у нас, э, не знаю, кто чем орудует, кто за что голосует, ничего не буду говорить вообще, потому что, ну, лично я не принимаю никакого абсолютно здесь голосования, можете зайти проголосовать скорее всего эти монеты, да, если я не ошибаюсь, я не помню, но они, кажется, идут у нас в рейтинге, Опять же, можете любой выбрать, посмотреть. Ну, очень интересно, в принципе. Платформа реально сделана классно, она будет развиваться. Очень большой плюс то, что все просят постоянно ссылки на шарт-ноду, да, где скинуться и так далее. Здесь все это будет, прямо здесь, в этом приложении. Так что сохраняйте, оставляйте его себе. Пользуйтесь, ребят, на здоровье. Так что все, оставляю ссылочку. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем профита. Пока.